Как приглашать сетевиков из других компаний? Кто вообще на эту тему задумывался? Мне бы хотелось с тобой поговорить вообще о важности и вообще актуальности этого, потому что у многих людей есть определенный затык, как я приглашу человека, который работает уже в другой компании, и как сделать, ну, чтобы он согласился прийти ко мне работать, потому что ну, я знаю, что моя компания лучше, чем его. Ну, по определению, потому что я не мог родиться в плохой компании, я всегда рожусь в самой лучшей компании. А он где-то там а, дурачок, да, то есть у нас же такое есть ощущение, да. И а, как их пригласить вот из плохой, нехорошей компании к себе в хорошую святую? А, это целый курс, это целое занятие, которых за вот так вот две минуты не освоишь. Почему? Потому что, вы знаете, как играть в футбол, тоже этому нужно учиться. А, учиться проводить семинары, это тоже нужно этому учиться, чтобы не устать, чтобы доносить нормально свою мысль, чтобы эту мысль иметь, вот, чтобы вести переговоры, всем навыкам нужно учиться. Вот приглашать людей из других компаний можно. Другой вопрос в том, как правильно это делать. И э, когда вы человека пригласите, э, вопрос какого качества это будет сетевик, понимаете? Потому что э, я все-таки за то, чтобы привлекать людей, которые будут в твоей команде занимать позицию лидера. Поэтому нажимай на Начать и получи подробную информацию о моем курсе для сетевиков.